Это все, это один день, это просто разные курсы. Пациентке не нравилось, что у нее торчит обадмен, и что у нее очень высокая двойка вот эта вот. Теперь ей после того, как мы сделали это, ей не нравится, что у нее 24-25 очень высокие. Нет, сосочки, да Нет, не ушли, не восстанавливаются. Они же депитализированы были они же не полнослойные mm -hmm. в данном случае, да, вы помните мы вчера до mm -hmm. целый день с вами вот mm они -hmm. да, это все, вот он вот они начинают восстанавливаться видите, они растут уже оттуда но коронка пока край вот сохраняется на том уровне, на котором как бы мы его создали выглядит как бы не очень честно говоря красиво, но оно у нее вот так вот вот это, сколько? это месяц. Mm -hmm. Да, ну и видно, что начинается вот этот необданный сосочек, он растет сюда. По сути меня этот результат устроит То есть если мы сохраним у нее созда вот это будет прикрепленная десна, да, то которая у нее не было, у нее не будет рецессии. Сосочки однозначно все у нее восстанавливаются, потому что тут даже более а ровный край, потом можно не надо его корректировать, он сам везде живет. А коронку не меняет? Нет пока. Ждем. У нее с другой стороны сейчас имплантаты, на они после немедленной нагрузки стоят на них временные коронки уже когда. А у нее склонка. А это свой зуб. У нее, у нее клык не закрытый, ничем. Говорит, что острый. Форман. Может, это так И, На видно, Вот это полтора месяца после операции. Хорошо. Мне самое главное, конечно, не очень нравится, что она налет там весь оставляет, но она боится его пока но чистить. Это пока, да. Вот И это, это как вот, как конечно. Уже, да, Сколько вы по времени, по ценам говорите? Вот, например, видно, да, что месяца. треугольничка нет вот между ресцами. Между ресцами боковым. Там сосочек, он да, растет, а он еще, же депитализированный. То есть еще и вы говорите, что он еще будет расти. А он и будет расти. Не это не я говорю, он. Когда будет расти. он максимум? Сроки время скажешь? через сколько? Срок регенерации три месяца у всех одинаковый. А это вы говорите три? Это полтора. <с flashing> Все время где-то витает. Давайте внимательнее. Ой, а вот, здесь... вот это желтое. Это гной. Где? Да, видно по по Видите, насколько погружен зонд? Ну, на половину. Больше. На сантиметр. Десять миллиметров. год коронки и имплантату церком сейчас посмотрим я честно говоря хотела просто ее покиетажить и посмотреть да. что будет но... но уж так вся Это... на снимке все было видно на снимке ничего не было там вряд но... ну, да, да, все вы... есть ставили да, этот... там с одномоментным удалением я думаю что в... там просто была какая-то проблема yeah. я, я вам объясняю вот ко мне эти все в городе стекаются просто случаи, поэтому там... отслеживать кто что делал когда, у меня нет такой возможности к сожалению вот, но Здесь, конечно, у нее стоит длинный имплантат, он 13 мм, я его померила по томографии, вот. поэтому мы приняли решение попробовать сохранить биотип, у нее вполне себе благоприятный. Да? И то у нее на соседних зубах очень хорошая, везде прикрепленная весна. А здесь вследствие хронического воспаления она почти три месяца ходила с огромным вот этим вот мешком. Вы себе представляете, сколько я оттуда выкачила? Агрессивнейшая флора. Мы все выскобляли, откорректировали. Ну и приняли вот такое решение. Суперконструкция хорошая. Так в том-то и дело, мне ужасно жалко было удалять этот имплантат, и она очень находится в тесненных материальных условиях, она достаточно дорого заплатила вот за эту работу, и она когда просто вот услышала, что может быть нет, и придется надо ли не оставить, надо нет, все здесь ортопедически. А Ортопедический некадрав.. Вот смотрите, я открыла вертикально а вот так вот. Ну в тот день, когда было одно течение, сразу, так, так. Я все-таки летажила, вот смотрите, вот мы подшиваем уже транспланта. Только мяч не будет. Нет. Вот здесь, вот, вот здесь фиксация трансплантата, поскольку я не хотела травмировать вертикальными разрезами соседние зубы, у нее достаточно хорошие зубы свои. И я расщепила боковые поверхности над этими зубами. Да, да. И завела трансплантат туда, чтобы он оттуда еще впитался. В этом случае надкосницы нет, я же вам очень говорю, не всегда есть... Надкосница есть наследственной. У меня полнослойный лоскус естественно, Когда постоянное хроническое распаление, там не просто нет, она ее просто а меньше, но она есть. Она у меня была. У меня была надпосница. Это внесение костного материала. Мы решили. Все-таки меня смутил очень большой дефект. И уж он очень... Здесь просто не очень хорошо на фотографиях. Видно, Я сейчас вам поверну чуть-чуть его. Покажу. Он очень глубокий, я подумала, что все-таки у меня провалится туда трансплантат вниз. Емная он... стенка сохранена там? Да. Вот, сейчас я вам верну, вот он. Он очень глубокий, я все-таки не рискнула его в пустоте по сгусткам оставить, я поставила туда костный трансплантат. Мембраны я посчитала не нужно перекрывать, потому что ничего у меня сместиться не может. Включенный дефект. В основном я проложила, да, как бы его между витками. Между и и, и, и. А, слушайте, два раза в жизни я не смогла взять кровь. Вена, вена хорошо. Вот два раза подряд. Да, мы сейчас досматриваем. Хорошо, хорошо бы было так. Я, я костный клей очень люблю на самом деле их. Я с костным клеем много работаю, mm -hmm. мне mm -hmm. очень нравится. Ну, это, наверное, от очень, очень удобно, быстро, порции. Шмяк не mm -hmm. надо, вот эти вот mm -hmm. крошки, стружки там. Мы не смогли ее уколоть, в общем, вот у меня за последние сколько то лет, было всего два случая. С да, да, потому да, что, что было очень было. вам неудобно mm -hmm. будет потом э, фиксировать, будет постоянно выкрашиваться. Yeah, yeah. Да, логинная. Я только логинной кости работаю. Комеровой стандарт. Это, это... Ну вот Он, <свист> он зафиксирован. Излишки костей я как-то не убираю, стараюсь, они да все равно все вывалится и Главное предупредить пациента, чтобы они не боялись, что у них что-то выкрашивается. Чтобы они не звонили и не говорили, что у меня выпало все, что вы мне поставили. Единственное, вот мне не очень понравилось, у меня неаккуратные края получились. Это связано с тем, что очень воспалением были истончена вот эта вот маргинальная часть. Ее совсем я ее даже немножко. Убирала, подрезала, потому что Зажило. совсем. Но мне надо было настолько же ее депитализировать, чтобы убрать все возможные очаги. Да, она уже зажила. О. В данном случае да. ну очень незначительно постаралась, просто чтобы ну, не, сичин, не убирать. Да. А, а шью фильм вот, в таких ситуациях? Ну, Мононить. Мононить. Почему кету? Мононить. Она просто обесцвечивается от воздействия. Это ультрасорб, по-моему. Да, это ультрасорб. Я, по-моему, как трансплантат пришила, так уже не меняла. Sitä, да? Да. да. Ну, он 21 день. Это тоже Да, это тоже. Ну, кажется, швы по-моему, сняли. А вот это попозже. Это, наверное, где-то с месяц.